Ну что, друзья? Друзья, коллеги и псевдоколлеги, никого не обвиняю, но сейчас будет эксперимент. У нас есть список лидов, которые пришли за несколько дней последних, которые мне уже попахивают ботами и, скорее всего, ответов либо не будет, либо будут ответы заведомо э -э продуманные, конкурентские и так далее. Я ошибаюсь. Давайте будем отталкиваться от того, что я ошибаюсь. Заранее прошу прощения за качество съемки Оно будет немножко посредственным Так как мне важно было передать информацию И поехали Без монтажа, без пауз, без прерываний Идем по порядку Вот у нас телефон И у нас первый номер Идем снизу вверх Мария Плюс 3, 8, 0 99 8, 3, 1 Оуу, пардон. 9, 8, 3, 1. 1, 2, 3. Вам не, не кажется это подозрительным? 1, 2, 3. Ну, допустим, мне кажется. Может, я паранойю. Набираем на громкой связи. Это первый номер. Зовут его в, в Телеграме, он Мария подписан. А в форме лидов это, скорее всего, Мария Прохорова. Нет, это не она. Это Мария Семенова. Нет, тоже не она. Мария Быкова. Мария Быкова, это она. 10 февраля она оставила якобы заявку. Вот ее номер 099 983 123. То есть 123 в конце, а 3 девятки в начале. Ну, это, это паранойя, это я дебил. Следующий номер. Набираем. Плюс 380. Я замуда, я набираю полностью. Валерия. 0. Ребята, снова 3 девятки. Смотрите, 099 920. 920. Так, проверяем. 36, 22. Набираем. И снова на громкую связь ставим. Давайте слушать вместе. Валерия. Момент, важный... Магия рептилий! Так, второй номер пошел. По пизде. Ой, извините, я же не матерюсь Просто я знаю, что кто матерится, тот хуёво воспитан Дальше, следующий номер, плюс 3, 8, 0 Смотрим, Виктория, 050. 411 6, 7, 9, 7 Ну, это может быть реальный номер Он похож на реальный номер Но, ребят, эксперимент чистый Как это работает? Давайте проверим. Давайте проверим еще раз. Может быть ошибка. Плюс 3, 8, 0, 50. 411. 6, 7, 9, 7. Это у нас Виктория. Она в списке, третья снизу, вот в сообщении в Телеграме. Может была ошибка. Поэтому ну, мы проверяем. Все по-честному. Кто? Косячий, тот. Следующий. Марина. И вы знаете, что? Снова три девятки. Снова три девятки. Плюс 38, 0, 99. И еще 9. Так. 4, 1, 4. 4, 1, 4, 3, 8, 6 Так а цифры не хватает У нас номера на одну цифру больше просто А тут 0,99, 941, 43 86. Может не хватает цифры? Вдруг я ошибся? На данный момент абонент не может принять ваш дремок Вы представляете, как совпадает? Вот зараза! Ну это ж ну, не везет ну, ну не везет, это Марина была Теперь Дарина О, Дарина прям похожа Плюс 38.050. 50 Так, так, так 3, 7, 0 8, 6, 1, 6 Проверяем Дарина ноль пятьдесят три семь восемь шесть один восемь о, видите восемь проверяем еще раз 86 18 да да поехали громкая связь на данный момент абонент не может принять ваш звонок, смс а вот этот номер для cannot receive your call at the moment, please Беда. Не берет. Это была у нас Дарина. Осталась Диана и Мария. Начинаем с Дианы. Плюс 3, 8, 0. 0. 43. Ух ты. 0, 43, 422. 41, 34. Интересный номер. Интересно, какой это регион? Это Винница. Это Козятин Винница. Ух ты. Разговор. Давайте перезвоним. Мы ж не дебилы. Мы первый раз звоним два раза. Потом через несколько часов, а потом через пару дней. Есть некая стратегия обработки входящих лидов. У меня была она на протяжении 10 лет. Это у нас Диана. 0.43. Это городской номер, скорее всего, да? 0.43. Козякин Двининская область. Ну, трубку не берет. Но мы ждем. Мы ответственно ждем до конца. Не берет трубку. Беда. И последний номер остался. Мария. Плюс восемь ноль пятьдесят. Да, Проверяем. 411. 4, 1, 1, 6, 3, 3, 0. 6, 3, 3, 0. Громкая связь. Мария, последняя надежда. Ваши лиды говно. И такие обрабатывать я не хочу и не могу. Тем более за деньги своей семьи. Зло берет.